Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер, уже можно сказать. Добрый вечер, дорогие друзья. Геннадий Гура. Наталья Гура. И мы с вами в эфире. Да. И давай. счастливы. И счастливы. <ф nowadays> Тема у нас же очень интересная, друзья. Я сразу хочу вам задать вопрос, что вы были активны. Почему люди расстаются? Почему люди <так>, разводятся? <exacer> Это не очень веселая песня для некоторых. Ну, романтично некоторые. наверное. Да, да, ну я не думаю, что ну, это нет. романтично. Более. Да, поэтому вот вопрос для вас, и какие у вас есть версии, почему расстаются, почему э, разводятся. Вы можете сказать, э, привычный взгляд какой, но ну, не сошлись характером. Разлюбил. Прошла любовь. Увяли помидоры. Да. Э, что Влюбился еще? Любился в другую. Любился в другую, да. Мы же договаривались, вот когда расписывали, что если кто-то влюбится, то разведемся. Да, причем у нас практически мы это не прописывали, да. но мы это озвучили. Да. То есть есть некие такие привычные Замужало. человеческие Конфликтов много стало. Да, стали ссориться. Жена какая-то стала э, нервная. Чемпион даже употребляет в этой книге, книга «Дивектимология» она говорит, стервозная да. жена стала стервозная а была ласковая а она такая хорошая да или стала жена некрасивая или Но, муж да все то есть уже исчезла сексуальность фасад не тот да фасад не тот то есть Нерево. какие у вас а ну давай мы смотрим кто-то нам пишет или пока еще никто Сейчас. не пишет Сейчас. То есть, какие вот у вас варианты, дорогие друзья? Кстати, может кто-то из вас уже и побывал в супружестве, как одна наша клиентка писала историю успеха. Говорит, я успешно развелась с тремя мужа мужьями. Теперь я счастлива с четвертым. Вот, такое тоже бывает. Лариса пишет, цели разные. Цели разные, да, совершенно. То есть, люди смотрят в разные стороны. Да. Становится неинтересно с друг с другом. Александр, те люди остаются, потому что на них влияет ген-код, и они логически себе объясняют, прошла любовь, но это не так. Да, но это не так. Вот. Я согласна с вами, Александр, есть много человеческих представлений, зачем надо разводиться. Вот ты со мной ходишь? Один развивается, а второй якобы нет. Любовь да, супер, нас супер. Значит. Кстати, любовь, любовь, на нашей страничке ваша история успеха, вы mm -hmm. даже ее еще не прочитали и не прореагировали. Друзья, читайте на нашей страничке каждый понедельник ваши истории успехи, ваши успехи. То есть тех, кого вы знаете, кто нас смотрит, мы э, угу. пишем ваши, точнее вы нам их издали, а мы их публикуем. Вот ты почему хотела развестись со мной? А в том памятном, в каком меня, году... У меня есть, я думаю, немножко позже. Позже? Да. Но э, так как а у нас есть еще варианты... Я же хочу, чтобы люди сказали, достигли да, цели, Достигли, а ну, достигли и цели, нет. точно. Желание... Не желание быть вместе и работать над отношениями, или на ходьбу, пишет. Да. Да. Ну, то есть, э, есть какие-то, да, у вас ответы, у каждого разные, и они все правильные для вас. А вот если взять с позиции метода Тойча, а мы говорим о всех причинах любых состояний, что у нас там все нормально сквей, да? Да, да. Что... не верны в браке, Мазал пишет. Да. Мазал сразу по-крупному, не один, а оба, да? угу. Возможно, и один, да, возможно, и один, не верен. Да, хорошо. Но э, все правильно, мы все рассматриваем с позиции наличия генетического кода, как написал Александр Феоктистов: то есть, супруги Тойчи выделили две силы. Кстати, можете их написать? Какие же две силы? Ответственны за то, будут люди вместе или не будут вместе. Угу. Это опять же написано в этой книге. То есть это предсказуемо. Есть эти две силы. Если вы эти две силы осознаете, значит вы можете их модифицировать. А значит, если вы любите друг друга и желаете жить друг с другом, вы, конечно же, будете в счастливом супружестве. Александр Терестов пишет, чувствуют претензии друг к другу, даже раздражает один другого. Да, даже раздражает. Вот. Ну, конечно, это тоже может быть. И часто часто бывает, почему вот в период пандемии, когда люди сидели дома, да, и привычный уклад, где утром ушли, а вечером пришли, это было возможным проживание совместное. А в этот период, когда пришлось быть дома с утра до вечера, наблюдалось рост разводов. Да. Почему же это происходит? И здесь ты сейчас видишь биоди и паттерн, как Александр бейди, написал? написал, и Илона. Илона, да, великолепно. То есть вот мы с этого начнем. Благодарю Илону и благодарю Александру абсолютно точно определена первая движущая сила, эта сила под названием генетический код, а чемпион сказал и Джоэлл, что это самый большой диктатор, он диктует наше поведение. И причем он, это поведение и эта диктовка, она не осознается и не контролируется, что самое важное. Поэтому все те поверхностные моменты, которых вы сказали вначале, исчезло понимание, нет целей, исчезла сексуальная привлекательность, это конфликты, верхушка, да. Да, ссоры, там, скандалы и так дальше, это все ну, да, некое опасен, следствие, да, да. верхушка. Поэтому первая сила это генетический код, который записан на ДНК, который предопределяет, Ваше мышление, ваше поведение, он предопределяет, вы будете в счастливом браке или вы разойдетесь. Это абсолютно точно известно. И многие приходят, конечно, в преддверии развода к нам. И изучая генограммы ваши, мы, и, кстати, если вы даже даете 2, 3 или 5% на супружество, Изучая вашу генограмму, мы показываем этот генетический фактор и показываем, что если это не учитывать, то в следующих супружеских отношениях тоже неизбежно будет разрушаться. Ну ладно, отсмотри, Ну хорошо. А, паттерн я понимаю. Там, ну, например, паттерн потери был мужа там, во время войны или там, в раннем детстве девочка потеряла папу. и это ну, понятно, да? Закон потери. А, но вот БИД какое. Биоди очень простой. Такое, такое. Если, я, то, просто да. вот одно я просто вот одной биоди вычислил, я просто вот нахожусь вот в таком прям Биоди быть оцененным. Цененным, а, оцененным? Есть, противоположным полом. Да. То есть это вот женщина, она не, она не думает о похоте, но ей хочется блистать. То ты про меня в прошлом <соединяющие> Ей Хочется блистать, она не понимает почему. Да. Это беди униженных предков, да. где вот это было. И вот беди быть оцененным. Но это же и мужчин касается. Да, бесспорно, Сколько раз я тебе это говорил, озвучивал, что вот, да. ну как, ты меня недоцениваешь. Тебя такой муж, вот, ты, ты, ты посмотри, да. а ты куда-то там, Борисолин, Но... Борисолин, посмотри, какой рядом с тобой <с замечательный будет. Ну, я хочу, Ну, кстати, я тебе никогда не говорила, что меня не ценишь. Ну, ты не, да, у тебя это отсутствует. Отсутствует. А ну, это присутствует. Присутствует, да. Ну, не присутствовал. И это вообще не идентифицируется, что это мой вклад в то, чтобы был, да. был развод. Поэтому вот Или какие, какие у нас причины mm -hmm. тут Подожди, написали. подожди, но я ж хочу, что mm -hmm. ты ж Давай, сказала. давай, твой пример. Мой например. пример, мой папа, он развелся, и просто повторение опыта, паттерн, иметь первый брак, иметь детей, и потом развестись и быть во втором ну, браке. то есть некая модель, да? Да, это модель, которая у нас следовала, и как говорил чемпион, если вы выходите замуж или женитесь, хорошо бы прийти на консультацию, изучить генограмму, чтобы узнать куда, да. вот куда, куда вы придете, вступаете, куда вы вступаете и чем надо, что надо модифицировать. Да. Это не значит, что это приговор, но это можно и нужно модифицировать. Да. да. То есть первая сила она обозначена, да? То есть это генетический код или модель мышления, поведения дедушек, бабушек, мамы, папы и даже про бабушек, про дедушек. Вот, и вы должны повторять и то, и кого-то, да, и сравнивая модель, которую вы должны повторять. Вот. Или же есть некая BIAD, как Геннадий сказал, да. Я даже думаю, это b Кстати, я хотела вам задать, Геннадий уже ответил на вопрос BID быть оцененным. Да? То есть он рождается, когда многие десятилетия были неоцененные там. Вот к Александру Феоктистовую. Ко ага. мне на днях подходит девушка, в ходе разговора я объясняю, что я не свободен. Она говорит. Я так и знала, мне только такие и нравятся. И хочется спросить у Александра, чем это все закончилось? Александр сейчас напишет Но что очень важно Вот э, супруги точно определяют же вторую силу Пока не написали нам, дорогие нет, друзья нет, Пока нет. не написали вторую Есть только первая сила Есть первая сила И она подробно описана пока. в этой книжке И вы можете почитать Закон по каждому да. да. Мне очень нравится, как пишет чемпион Понимаете, он действительно Энтузиазм и вдохновение Даже передается через книги Он пишет вдохновение обновленный Джоэл Варитойч, я раскрыл потрясающий факт, что рогоносец мужчина или женщина, но я это не придумала. Ну, это я я, я, вот я понимаю, рогоносец мужчина, а рогоносец женщина больше ты... не встречал. Ну так написал чемпион, ну, то есть это же там там, да, да, невидимые да, рога. Да. Или жертва супружеской неверности невольно вызывает вот этот тип поведения у противоположной ну, у супруга, да? uh -huh. то есть вызывает и, или даже содействует, такое сприяй украинское, uh -huh. слово сприяй, да? uh -huh. то есть практически эта движущая сила она очень большая, она неосознаваемая и в подсознании есть знание что э, в генетическом коде э, был опыт отвержения, это есть подсознание, и это передается как некий э, ментальный импульс э, через там, инфракрасный, иногда о пишет более высокое э, уровня излучения, и другой человек вынужден этого человека предать. Это, от этого человека уйти, разочароваться этим человеком. То есть, чтобы этот опять почувствовал отвержение. Да, и вот скажи, почему это было у тебя? А вот я знаю, почему это было у меня. А я вот хочу э, задать у -у -у. вопрос, я же хочу, чтобы немножко наши друзья отвечали. Смотрите, друзья. Новиков, желание одному или обоих супругов быть одному? Да. Ну оно что тоже возникает только из чего-то. То есть, если, например, взять паттерн, где дед иногда колотил бабушку и она мечтала, чтобы не подвергаться насилию, и, несмотря на это она всю жизнь прожила с мужем, она передает это желание, как правило, внучке, чтобы не было того, кто проявляет некую агрессию. И сама девушка, она может сознательно хотеть, но даже вступив в брак, а у нее будет сильнейшее желание, чтобы этого мужа не было, опять же, она будет руководить им подсознательно, будет руководить, чтобы он ее оставил для ее же блага. Хотя она так может не думать. Что очень важно, я хочу, друзья, задать вам вопрос. Смотрите, если было три поколение Три поколения э, предки чувствовали отвержение. Напишите, пожалуйста, какая движущая сила рождается, как ее можно назвать, mm. эту движущую силу, mm -hmm. как ее можно назвать. А я пока жду ваших ответов mm -hmm. и э, хочу сказать, как вот описывают супруги Тойчи, что многие люди они начинают забивать себя камнями, что они каким-то образом ведут себя... Так, как осуждается обществом. Вот э, Чемпион описывает в начале этой статьи, почему вообще люди прелюбодействуют. Я бы тоже вам этот вопрос хотела задать. А э, они говорят, что генетический код практически приводит к злоупотреблению алкоголем, к гомосексуализму, криминальности. И это вообще не контролируется. Поэтому многие люди. Обвиняют, осуждают себя, оправдывают себя. И, как правило, невежные мужья заканчивают э, некий свой э, поход да, таким заболеванием, как рак простаты или сердечно-сосудистые заболевания. Это очень важно знать, потому что многие, даже любя женщину, но они испытывают в силу отвержения низкой самооценки потребность пойти, кого-то найти, чтобы вот эту внутреннюю ущербность, чувство ущербности, чтобы хотя бы на какое-то время поднять свою самооценку, доказать, что он кому-то нужен и так дальше. Это точно так само да. касается женщины. Поэтому, вот что же по порождает? Желание принятия. Да, желание быть любимым. Вот Лариса Ишкова вот, написала, да, быть любимым, любимым принятием. Вот очень хороший ответ, Лариса, у меня... Тоже да. э, у меня точно такое желание было, быть любимой и принятым, и внешне я с самого детства в школе, в институте я получала э, некие признаки э, любви от мальчиков, но э, где же делся этот паттерн, где делалось это чувство отвержения, нигде. Он как был записан на ДНК, так и он там есть. BID, конечно, это новая движущая сила, которая формировалась от мамы, бабушки, которые чувствовали себя никому не нужными, формировалось это желание получить любовь. Но даже получая любовь, я понимала, поняла, что чувство отвержения никуда не девалось. Даже когда мы с Геннадием встречались, где это был пик практически счастья все равно я себя чувствовала отверженной в некоторые моменты когда мы даже с тобой встречались тут то -то я пошел кого-то там провожать я помню перед этими зимами ну, это еще на старте было ну, а я говорю а с детства а не то что на старте да. ну, александр угу. что-то очень нет, я хотел отвечали, бы наташа иначе. смотри ну хорошо мы идентифицировали две причины да там может быть низкая самооценка ожидание предательства и так далее это с другой стороны, второй фактор. А как, что э, с этим всем делать? Сначала надо выявить, почему это было. Надо да. понять причину. Понимаешь, я просто к чему веду? Ну, и становится на позицию, надо мужчину удержать. И прибегает к разным средствам. Начиная с финансовых. Начиная там начиная там какими-то сексуальными излишествами заниматься. да? Ну, условно. Вот. И наиболее распространенная это манипуляция детьми и еще один такой очень мощный средство удержать мужчину, попытка. А что мужчина, может женщина? Ну, например, мужчину, да, или mm. женщину, да, неважно. Mm. Э, жалости. Это через а, болезнь. Да. Через то... Я вспоминаю, когда к тебе пришла какая-то женщина на консультацию, по мне не было онколои или еще что-то. Ее, ее под ручку привел муж. А, да. Дети внимание стали уделять. Да, и она говорит, да, спасибо, Наташенька, ты все хорошо сказала. Говорит, ну я не хочу исцеляться, мне никогда не было так хорошо, есть, как сейчас. и внимание Да. Но вопрос да. в чем? Э -э любой этот подход, он кончится. Mm -hmm. Вот и Галина нам с Германии пишет, и Елена с Польши. Да, всем привет, дорогие друзья. Где-то у нас Александр, был... Александр, Александр Ельмен с Харькова. С Харькова, Александр. Да. Сейчас ты скажешь, я опять забыла, откуда Александр э -э -э Волгоград. Волгоград. Если исходный ментальный фактор чувство отвержения, то движущая сила к смерти. Сила реакции будет преследование, следствие инциденты, срывы, болезни, травмы. Ну да, Лиля уже глубоко пошла, но мы сейчас говорим просто о безменах и о разводах. Мы говорим, почему люди разводятся. Они разводятся, потому что вот то чувство отвержения, которое внутри болит. Им уже надо лучше, чтобы их отвергнули, чтобы они развелись и уже не боятся этого отвержения, не бояться этого предательства, чтобы это не зависало. Да, Это просто в страхе человеческого. В страхе в группу, постоянно в страхе а потери. Сжимает постоянно. И знаете, как вот интересно проявляется энергетический код. Отнупить мужа, зачем? Сказать ему, да пошел ты к чертовой матери, это будет самый лучший функционный. Да, кстати, когда так сказала лет назад знаете вот как интересно передается генетический код и вот этот паттерн терпения я сегодня с утра смотрела э, по канале украина там дети рассказывали если ты там э, раздражен или как-то напряжен что ты делаешь и вот одна девочка такая там интересная говорит э, ну буквально лет 6 говорит надо терпеть кто-то говорит, надо слушать музыку ага. Один ну, говорит, да, я с Мишкой успокаиваюсь Один такой классный парень Иок а я никогда не напрягаюсь Кто-то говорит, я слушаю музыку Кто-то говорит, я прошу маму, чтобы она меня успокоила А вот эта девочка сидит, говорит, терпеть надо Типа, что тут еще рассуждать Понимаете, вот эта модель терпения В конечном итоге все равно Это терпеть и Ну, по-любому Потому что мы не можем сидеть на остром стуле, можем... это не... не то, что некомфортно, это вообще нереально, это, это можно какое-то короткое время. Да. Поэтому очень важно понимать, что если мы э, хотим быть в счастливом браке, то надо первое, что сделать, конечно, как чемпион пишет, определить унаследованную предрасположенность, изменить ее. И вот э, в чем это изменение? Вот я для себя сказала, это всегда индивидуально, а я для себя сказала, пока ты не изменишь этот паттерн или модель быть отверженной, то есть чувствовать отверженность себя и у меня это было, даже встречаясь на пике в институте с Геннадием, я все равно ощущала вот некую отверженность, что все равно не так, как я хочу. Потом, тем более, когда я замуж вышла, когда мы уже поженились там на пятом курсе, да, вроде бы все же идеально. Там он пишет диплом, мы там сняли, помнишь, классную квартиру в новом там районе Харькова, но все идеально. А ты понимаешь, что вот это чувство отвержения, которое было сто лет, оно где-то внутри тебя бурит, нету внутри, внешне никаких факторов. То есть он любит, он с цветами, он там ухаживает, он, ну, все, просто идеальное отношение. А внутри вот это чувство, что не, не то, вот не то, вот некий страх, тревожность. И вот это чувство, оно заставляло нас... В разные периоды отвергать друг друга, ну, мне не просто это была команда, как я вначале сказала, это был приказ другому отвергнуть. Поэтому кто-то должен из нас был вести себя так, чтобы э, Геннадий или я могла почувствовать себя отверженной. Я сказала: все, я больше в эти игры не играю, будучи живым, будучи имея вообще все, что ты хочешь. И ни один человек же не может эту брешь залатать, если у вас чувство отвержения, ни один человек не может это залатать. И я могу это про Геннадия сказать, что та любое внимание забота, она не смогла для меня стать целительной надолго. Это был некий период да, там институтской влюбленности, год-два-три, а потом и супружество, рождение детей. Причем каждый раз, когда рождение ребенка оно усиливало отверженность. Почему? Потому что э, супруги точно объясняют да, принцип духовного бессмертия, где наши предки они проявляются через нас. А моя мама всегда чувствовала отвержение. И моя сестра чувствовала отвержение, и бабушки обе чувствовали отвержение, поэтому эти все чувства внутри меня были. И мы должны с вами не опираться на чувства, мы должны дать отпор нашим предкам в том, что вот это чувство оно нереальное. Я прошла множество практик. В прошлом, как психолог. И я много работала с чувствами. И я понимаю, что от этого эти чувства, ну, например, отверженности тоже. Я даже не осознавала это чувство. Я обвиняла Геннадия. Не так ведет, не так пришел, не так сказал. Не, не, и так дальше. Вот это я не понимала, что это я заказываю такое отношение своего мужа. Вадим Нагула пишет. Да, это вытерпеть не вариант. Однажды продает, а если не решить, паттерн. А в других отношениях все универсально повторяется. Да, абсолютно точно, Вадим, все будет повторяться. А что-то Александр Феоркистов нам длинное сочинение написал. Вверх поднимись. Вот. Поэтому вы можете для себя... Любовь Панасенко пишет. Мои подруги изначально выходили замуж со скрытым смыслом, поэтому все кончалось. Конечно. У меня есть несколько таких примеров. Угу. Не, Вадима мы все прочитали. Уже... И, нет, там выше был Александр, очень много написал. Вот, вот это. Угу. Я попытался объяснить, что генетически э, э, унаследованная модель поведения, которая была до ее рождения, проявляется у нее. Причем она находится в отношениях, но страстью угасла и еще другую. Я пояснил, что в следующих отношениях будет то же самое. Ну, да, Александра, он... Предсказуемо, uh -huh. что она обворовывает себя на полноценные отношения. В ответ девушка сказала с обидой. Ну, раз не хочешь меня, так бы и сказал. Я ответил однозначным отказом на это предложение. Но появилось чувство вины, что обидел человека. Да. Знаете... Есть же модель поведения, Интересно. где, причем, что самое интересное, что ваша бабушка не всегда вам расскажет, или ваш дедушка, он не всегда расскажет, что у него была другая семья, что он любил какую-то женщину или она любила какого-то мужчину. Многие встречались с женатыми и даже рождали детей от женатых. Это не особо рассказывают предки, это не совсем не очень приятно и не очень хорошо характеризуют часто ту бабушку или дедушку, поэтому рассказывают, как правило, хорошее. Но иногда это очевидные факты что бабушка, например, жила или имела ребенка от женатого мужчину, что мамы была связь с женатым мужчиной. Поэтому это передается как код ДНК, что привлекают, мы же все соединяемся с вами по четвертому закону Ньютона, то есть сила притяжения между двумя человеками в соответствии с их концепциями, их притягивает, Поэтому какой образец записан в подсознании, что связь есть связь с женатым мужчиной. Поэтому такая женщина не такой мужчина, ему будет интересна только женатая женщина, замужняя женщина, а мужчине будет интересна только женатая. При этом сознательно они не хотят этого. У меня есть очень интересный пример, когда мужчина встречает женщину только с ребенком. И это тоже факт... Он да, и ему не просто неинтересны. Неинтересны. Uh -huh. Не, ему может и интересны, но он в них не влюбляется. А именно вот это с ребенком, uh -huh. э, именно это интересно. И человек не понимает, почему. Почему ну, именно такие встречаются, и он uh -huh. в таких влюбляется. Ну, и наиболее распространенно это просто похоть. Похоть, когда э, человек ищет другого ради физиологических каких-то. Э, сейчас довольно таки распространенные. Но вопрос в чем? Не, но похоть это результат, отвержение. Человек, который высоко себя ценит, mm -hmm. ему не надо никого искать для mm -hmm. подтверждения своих Я согласен. Ну, а возрастом. как быть насчет Муравьевой, которая в служебном романе говорит, Москва это большая лотерея? Ну это правда большая лотерея? Ну я понимаю, но лотерея, здесь, здесь цель э, именно... Найти богатого мужа, найти богатого но не обязательно, можно найти богатую, хорошую работу, можно какие-то возможности увидеть, что значит лотерея, ты выиграешь нек некую хорошую преференцию в работе, mm -hmm. еще какие-то, не только какие-то там. Да, но вопрос в чем, если фокус куда-то извне, а не то, что у тебя есть, ну, да, есть да, желание да. как бы прихватить ну, Я про это и говорю, что есть отвержение, есть низкая самооценка. Именно отвержение uh -huh. заставляет кого-то искать, кого за счет кого-то чего-то себе стоимости добавить, вот, и ценности добавить и так дальше. Есть же вот этот, знаешь, образ Казанова, где надо покорить сто... а вот по нас, степень Моя, моя бабушка родила людей. папу от женатого, никто никогда не рассказывал. Вот. Это только любовь после длительных раскопок, да, э, ментальных да. раскопок. Потому, что многие думают, надо кого-то там раскапывать. Вот. Да, да это, это, скрывается, это скрывается, поэтому только такой тип мужчины или женщины привлекатели но потом, встречаясь с этим типом мужчины или женщины, начинаются, конечно, страдания, потому, что у этой женщины есть семья или у мужчины есть семья. И начинаются вот эти круги опять, это круги по кругу, как белка в колесе бегает. И пройдя какой-то цикл, она вступает в следующий а цикл. Александр за у Борьевой был корыстный мотив, чтобы найти мужчину. Вот Лиля тут сочинение написала. Действие закона отвержения расширяется и распространяется на другие сферы жизни. Отвергнут, нет права на успех, признание счастья. Человек чувствует себя неправе решать вопросы в свою пользу. Может сформироваться паттерн отказа от успеха счастья. Да, абсолютно mm -hmm. точно, то есть, этот паттерн он действует во всех сферах жизни и он расширяется. Я вот на детский класс, у нас воскресенье было класс для детей и родителей, где была тема освобождения от страхов. Дорогие друзья, присоединяйтесь на уроки для детей и родителей, можно присоединиться с любой точки мира, Вот, mm -hmm. поэтому я вас приглашаю. У нас следующий урок – это «Как освободиться от страха темноты». Не, ну, ты хорошо и, подожди угу. и э, я э, комментирую лили на ответ и вот мазал замесила дрожжевое тесто и принесла спасибо мазал вам на урок по детского класса и мы, я показывала детям что то на чем мы держим фокус оно растет как на дрожах и мазал принесла там вот немножко теста, пока я провела урок это тесто уже вылазило с-под крышки. Вот так работает наш разум, если мы в эту секунду вы сказали, что что-то, да, вы чувствуете отвержение, что вам не ответили на вопрос, что вам там не заметили, с вами не поздоровались, в этот момент уже это, произошла дупликация у вашей ДНК этой мысли, если говорить языком ментальной генетики. Это тот предмет, который сейчас проходят у нас э, наши студенты на первом курсе института Менталь... Киевского института ментальной генетики. Uh -huh. Поэтому очень важно понимать, что надо выйти с этой обделенности. Эти чувства, мне нравится, как Джо сказал, заверните в тряпочку и выбросите их в форточку. Никакой отверженности нет. Это просто чувство, которое вы унаследовали. Uh -huh. И если вы это uh -huh. чувствуете, вы заставите мужа или жену отвернуться от вас и уйти. И потом вы можете обвинять, что что-то mm -hmm. не так, но вы, вы приказали это сделать, никто другой, вы приказали. Mm -hmm. Угу. То есть э, рецепт, который ты можешь сказать, как быть в счастливом браке, освободиться от закона отвержения. Да, выбросить чувство отвержения. Чтобы и не провоцировать пос... другого. Друг, да, да. И, ну, и быть верной, честной и так далее. Ну, да, любовь, да. она это да. самое главное. Но главное, и... чтобы была любовь. Да, главное, чтобы была любовь. Вот, Важно... Поэтому читайте книги угу. Тойча. Друзья, сейчас пока прекратилась поставка книг, Поэтому заказывайте, у нас есть еще некие остатки, заказывайте книги. Вот. Не все уже есть, некоторые остались, мы с удовольствием вам вышли. Ну что, я думаю, этот урок очень полезный и, конечно, мы можем только давать какие-то вводные, потому да, что, что как сделать, как освободиться от этого чувства вины, у нас есть целая программа директивизации. И кому интересно, присоединяйтесь. У нас есть индивидуальные занятия, занятия в группе, как повысить самооценку, и как долги, да, почему есть долги То есть, и как именно. требует продолжения банкета. Как трансформировать чувство отверженности. Вот, Александр, я вам рекомендую сдать экз... Геннадию экзамен, написать да, кстати, эту работу. Поводу, главное, сегодня. Он сегодня звонил вам по этому поводу, поэтому давайте на экзамен, и Геннадий вам скажет, что же, по крайней мере, первые шаги, что с этим нужно сделать. Ну, я бы сказал, самый первый шаг для Александра – выходить из изоляции и начинать консультировать. Александр, Геннадий, один ответ на все ваши вопросы. Выходите из изоляции и начинайте консультировать. Почему? Но ну, если он будет делать предназначение, это то звено, которое вытащит все остальное. Ну, если он чувствует себя отверженным, кто к нему придет. Да. да. Надо тут, надо проделать работу. Ну что, друзья, рады были, как всегда, поделиться с вами нашими пониманиями, нашим продвижением, нашим опытом, нашим, нашим трансформацией. Это всегда очень приятно. Приятно, что вы присоединяетесь с разных стран и с нашей э, Украины, с разных городов. Пишите вопросы, делитесь эфирами. Я думаю, что это очень полезная информация, которая принесет пользу вам, вашим родным, друзьям, близким. Благодарю вас за внимание. Да, счастливенько.